Ребята, я расскажу вам про одно очень интересное местечко. Это соляная комната. Она вот так вот выглядит, видите, достаточно очень интересно, ярко, красочно. Сейчас попробую, может включить освещение. Так, не включается. Ну, по крайней мере, здесь очень много соли насыпано. До трех тонн. Представляете, вот я босиком хожу по вот этой соли, чувствую себя на пляжу Мертвого моря вообще классно профилактика и для стоп и для дыхания это же ингаляция вот труба да, там распыляется снаружи находится аппарат с аэрозолью специ... специальной аэрозоль и вот в такой комнате можно располагаться до 7 человек позволяет в данном случае Здесь у нас еще одна комната игровая. Могут дети играть. Родители, соответственно, просто отдыхают. На стульчиках, кто спит. Сеанс длится минут 40. И, как говорится, очень полезен для тех, у кого проблемы с дыханием. Легко-бронхолегочное заболевание. Это кого-то сделал черепашку, что ли? Да. Yeah. Интересно, так вот на столе можно, видите... Собирать и делать узор. А давай и хвостик еще сделаем. Вот такой вот. Ну, поиграйте, ребятки. У кого астма очень помогает. Вот женщина рассказывала, она во время беременности здесь все это посещала. И было достаточно продуктивно, потому что потом ребенок, вот уже ему годик, он не знает никаких болезней, Вообще, особенно с легкими аллергиями. Также очень полезно. Говорят, что достаточно сеансов 15, 20, 30 и проходит. Проходят аллергические реакции. Потом можно через 2-3 месяца снова повторить. Ну, вот если сяду, здесь просто расслаблюсь, да, можно пледиком укрыться, наушники одеть и спокойно отдохнуть. Количество вдыхаемых минералов вот Распыляемых здесь да. Честно говоря на вкус как бы, и Цвет и на запах неотличимо Их там несколько компонентов Я не могу разобрать Аэросоляной раствор Специально там присутствует снаружи да? Но на входе я ощущал Запах йода а, ну, в общем, тут в принципе интересно, так уже расслабляется, музыка позволяет расслабиться, помедитировать. В принципе, я бы даже просто для медитации сюда то походил и дыхание очень хорошо, особенно в осенне-зимний период, да, когда у всех насморки, когда сопельки, это все очень хорошо помогает. Кого-то удивил человечка, да? Я вот стопами хожу, тут осталась такая приятная акупунктура Для стоп они хорошо проваливаются Очень для горожанина очень необычная Процедура такая Давай лопаты загребай, сейчас еще вулкан сделаем, да? Сделаем вулкан? Сена тоже, кстати, соляные. Здесь вам видно, да, как оно стерится, блестит, Снимаем. осыпается. Так, прижнес тележку. Высыпаем. Ура! Получилась горка вулканической породы. А, коля. Так, Граблями сделал поле. Ну ты у нас садовый или сантехник. А -а -а. Или японский мастер сада 15 камней. Знаете, в Японии есть такой сад 15 камней. Стена шершавая, да? Классно, да? Лизать можно? Ну, соль будет солью. Конечно, на языке оставаться, да? Мотоциклист, который вязнет, да? Это следы от Кстати, вот босиком я не зря хожу. Это хорошее профилактическое плоскостопие. Проминаются стопы, отлично. Так, вот мы сделали поверхность, да? Разровняем граблями, да? Вот Полотно для картины у нас будет такое. Так, и теперь рисуем, значит, тут будет у нас солнце, с вот такими лучами, вот, лучи, лучи, здесь делаем море, Фу. с волнами вот такими, раз, да, нарисуем давай кораблик вот так, тихо-тихо, кораблик, тихо. аккуратненько, аккуратненько, надо брать лишнее, слишком много соли получилось, да, вот, вот мачту, а Но ну, это какой-то уже не, той, не в той проекции кораблик. Ну давай такой будет, да? Солнце получится, лучики, лучики, лучики, лучики, лучики. Вот. А солнце... По волнам, по морям. Нынче здесь, завтра там. И плывем, плывем, плывем. А что? Карусель какой то Да, карусель. да? Вот такой у тебя арт-объект такой получился, да? Объемный трехмерный. Так, ребят, ну расскажите что-нибудь хорошее, что происходит, как Мне вы себя чувствуете, вам очень. нравится, Родион? Да. Давай, они заняты, вот ребята говорят, даже ленем говорить что-то, да? Ну, нравится вам в целом-то, да? О, О да. сколько насыпало Что за львуха. Нравится? Родион, скажи да. в камеру. Да, как тебе? Да? О, сыпется, сыпется, сыпется. Там уже целая гора насыпалась. Да вот такой процесс у ребят пошел, да? Ребят, ну кажется на языке чувствуется соль, да? У вас как? Да, да. Чувствуется. Да, тоже чувствуется. Ну как? Понравилось? Вы сюда еще будете вас, ходить? Смотрите, да. Придем еще сюда, да, подышать? Да. А обязательно, а тех, кто нас смотрит, ставьте нам лайки, не забывайте вот такие чуть-чуть, ну кому не понравилось, можете дизлайк поставить вниз, да? А ты что поставишь лайк? Да. Ну давайте попрощаемся. Пока, Пока. ребятки. Да, мы тоже на приклал, да, Да.